Всем привет! Сегодня споем шуточные песни «Сектор Газа». Кума, что сойти с ума с ней каждый день. Восемь у матень, у нее бухла, дома пол угла. Когда скучно мне, я иду куме. Что за кума, коль под кумом не была, Раз под кумом не была, значит мне кума. Что за Коль под кумом не была, рас под гумом не была, значит, не То блестная, честная, и сердцу дорогая, Косовта, инспекция, ты нам как мать родная. То честная, и сердцу дорогая. Косовта, инспекция, ты нам, как мать родная. Бери свою метлу, полетели на шабаш, Возьми с собой апокалипсис, символ наш. Сегодня настаёт вальпург Иван, ночь, Сегодня каждый твой будет не в мощь, Сегодня слуги дьявола хоронят свою дочь, Сегодня настает вальпург Иван, ночь. А -а -а -а -ай, сегодня встает вальгурги -а ночь, а вечером на лавочке парочка сидит. Слышит звон тальяночки, вся деревня спит. Ваня, о чем ты думаешь, мань, о чем и ты? Ох, какие послые у тебя мечты! Из-за сноба выходи скорей во двор Я специально для тебя гитару припер. Я сыграю для тебя на аккордах на блатных Ну а коль не выйдешь ты, то получишь потырь Возле дома твоего Ай, Возле дома твоего А возле дома твоего А над родной страной Солнышко встает А российский мужик пьяный шарет А наплевать на колхоз, и на завод В 92 девяносто второй выдержать бы год Эй, гуляй, мужик Пробивай, что есть, как ты не пахал, мужик обносился весь. Нашу русь пробили коммунисты на корню. Так что пей ты, мужик, весь за все.